Как достичь сверхрезультат для тех, у кого жизнь наладилась, у кого уже жизнь в норме? Что нужно делать, какие шаги предпринимать для того, чтобы выйти из нормы выше, вверх? Меня зовут Игорь Ванилов, Я тренер личностного роста, профессиональный бизнес-тренер. Работаю в этом уже очень много лет. Обучать персонал я начал с 80 какого-то года. Я очень хорошо помню, я работал... Эм в ресторане и обучал персонал как правильно работать потом я работал много где занимался много чем свои бизнесы открывал был как наемный сотрудник руководитель наемный и постоянно я занимался обучением персонала а в каком-то 2005 году или четвертом я решил что мне уже ну, тесно в рамках чьих-то компаний я решил заниматься тренингами, уже сам по себе, как фрилансер, я открыл свою компанию, обучился, пошел специально учиться. Мне на э, курсе бизнес-тренеров сказали, что я все умею, зачем я пришел. Я на самом деле все не умел, и мне эти курсы много чего дали. Ну, самое главное, понятно, что это были корочки для того, чтобы подтвердить, что я бизнес-тренер. И э, самое смешное, что эти корочки у меня ни разу не... ну, вру, один раз... В какой-то энергетической нефтяной компании спросили, но больше никогда не спрашивают. То есть особо они мне не пригодились. Но я знаю, что я обучался, у меня есть диплом и с тех пор я работаю с 2005 года. Я работаю как фрилансер, бизнес-тренером профессиональным. Но сейчас мне больше всего интересно личностный рост, то есть разбираться, почему у человека... Внутри что-то не работает, и из-за этого у него не получается снаружи. Об этом мои программы. Открытые бизнес-тренинги я провожу в закрытом формате. О них практически никто не знает. Это в основном с руководителями программы, с MLM-структурами я работаю, с руководством с руководством банков. Очень много работал, работаю, общаюсь с руководителями компаний, которые сейчас... Не буду называть, но на рынке известны очень много инвестиционных структур. На самом деле инвестиционных, я не говорю про какие-то непонятные там хайпы, кто-то кого-то кидает. Я говорю про конкретные компании, например, МФЦ, Московский финансовый центр. Всем известная компания, с которой я много лет работал. Поэтому про бизнес мы говорим в открытом формате, практически не говорим, очень мало говорим. Говорим про личностный рост, и об этом сейчас наша программы. Мы будем говорить на этих занятиях, как достичь сверхрезультат, с теми, кто достиг уже результата, тем, кто ленится, у кого нет мотивации, у кого нет энергии, а тем, кому скучно, тем, кому ну как бы хочется какую-нибудь кнопочку найти мы я не вижу смысла с ними об этом разговаривать какой сверхрезультат им бы хоть чего нибудь достичь да но у меня есть инструменты чтобы помочь этим людям поэтому тем кто хочет помощи чтобы выйти в норму они есть у нас и для этого нужно хоть что-то делать но в основном мы будем говорить с теми кто на самом деле уже в результате вот например я у меня есть результат, я хочу сверхрезультат, я ищу людей, которые мне могут помочь выйти дальше, да, я их нахожусь, с ними занимаюсь, достигаю большего результата. Вот у нас как раз вот такая программа для тех, у кого уже есть результат и те, кто хочет дальше. У меня это очень много учеников, которые пришли ко мне с какими-то результатами, ну, допустим, есть бизнес и там есть результаты, но они не устраивают. Человек ко мне приходит, результат повышается. Знаете, что дальше происходит с этим человеком? Вот угадайте, да, что, что происходит с человеком, у которого результат получился. То есть он увеличил свой результат, что дальше с ним происходит. Дальше он, открываю может быть, секрет для кого-то, может, для кого-то не секрет, дальше он с собой занимается, работает, у него все получается, он молодец, он этим результатом наслаждается и через некоторое время он понимает, что ему опять мало он делает какие-то усилия и где-то у него у самого получается, где-то у него у самого не получается. Вот об этом мы будем вести речь, что же с этим делать, если у тебя у самого уже не получается, чтобы а, двинуться, вырасти дальше.